Всем привет! В эфире Универ а в студии Дарья Владимирова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Повысилась стоимость на продукты. Акция «Экохаб» объединила на одной площадке экологические факультеты казанских вузов. Новое приложение «Клабхаус» набирает популярность. Во Дворце искусств Минска открылась 19-я международная специализированная выставка образовательных услуг, образования и карьера, где принял участие и Казанский университет. Помимо этого, на мероприятии были порядка 30 высших учебных заведений, а также колледжи, лицеи, образовательные центры. Мероприятие продлится до 20 февраля. Эксперты аудиторско-консалтинговой сети экспертиза считают, что стоимости продуктов в январе стали максимальными за последние пять лет. О том, с чем это связано, узнаете в нашем следующем сюжете. Рекордное подорожание продуктов – это в среднем 7% по сравнению с январем прошлого года. Поэтому такое подорожание не катастрофичное. Но есть две причины роста стоимости продуктов. Первая причина – это э, весьма существенная, Девальвация рубля в течение прошедшего года. Если мы вспомним, то в январе 2020 года доллар стоил 62 рубля. Сейчас он стоит 73-74 рубля. В таких условиях значительная часть импортной или частично импортной сельхозпродукции становится дороже. Это происходит из-за увеличения расходов импортеров-производителей на закупку определенной продукции. Второй фактор подорожания продуктов – это повышение цен на сельскохозяйственную продукцию в мире. Дело в том, что прошлый год, 2020 был не очень удачный для сельхозпроизводителей. Не в России. и В России как раз все более-менее удачно. Но во многих регионах мира... Урожай сельскохозяйственных культур оказался достаточно низким, что, естественно, породило дефицит и породило э, повышение цен на мировом рынке. Внутренним производителям становится более выгодно продавать свою продукцию на международном рынке по более высоким ценам. А те, кто продает в России, тоже повышают цены для того, чтобы компенсировать разницу. Но возможно, что если 2021 год будет урожайным, то цены на продукты снова снизятся, говорит Игорь Кох. Энджи Универньюз. В торговом центре «Мега» стартовала акция «Экохаб», объединившая на одной площадке экологические факультеты казанских вузов. Мероприятие предназначено для абитуриентов, которые могут познакомиться с профессиями в сфере защиты окружающей среды и возможностями поступления на соответствующие направления. Смотрим! Знакомство с будущей профессией может случиться еще задолго до поступления. Здесь институты представляют направление подготовки в виде интерактивных площадок, где все буквально можно потрогать своими руками. Участие принимает в том числе Институт экологии и природопользования Казанского университета. Площадка организована кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, где абитуриенты могут познакомиться с работой метеорологов и синоптиков. Это достаточно сложный технологический процесс. Итак, например, здесь представлено изображение с метеолокатора, которое позволяет дать прогноз, по сути дела, с точностью до минут да, о том, когда же какое-то явление начнется или закончится, например, снегопад. Кроме того, мы можем и рассказать и про самые простые, может быть, приборы. Так, например, вот здесь очень элементарный прибор, именуемый психрометр. Он позволяет прямо сейчас измерить характеристику э, влажности, гигрометрические характеристики воздуха в этом помещении. Так, снимая показания с двух термометров, сухого и смоченного, и занося эти показания в компьютер, мы можем определить, какая же сейчас у нас влажность воздуха. Итак, например, относительная влажность в настоящий момент составляет всего 7%. В рамках этой площадки абитуриенты также могут познакомиться с перспективами, которые дает обучение в Институте экологии и природопользования. Это, по сути дела, в этом году в сложном году такая первая очная встреча с нашими абитуриентами, когда они могут нам задать вопросы не онлайн, а вот так вот в общении, в какой-то неформальной обстановке. К слову, интерактивные площадки будут меняться. Выставка продолжится до 19 февраля. Диана Жленкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Академии наук Республики Татарстан состоялось чествование победителей конкурса молодежных научных грантов и премии Республики Татарстан 2020 года. Среди них молодые ученые и Казанского университета. Исследователи рассказали о своих научных проектах. Приложение «Клабхаус» набирает популярность среди пользователей русскоязычного сообщества. Соцсеть, в которой можно общаться со звездой и стать гостем любимого подкаста, доступна не каждому. О влиянии «Клабхауса» на современную журналистику и особенностях приложения расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Ажиотаж вокруг новой социальной сети заставил людей вставать в виртуальные очереди и даже покупать место. Чтобы попасть в приложение, нужно получить реферальную ссылку. Однако пока закрытость среды окупается качеством аудитории. Люди могут вступать в комнаты по интересам и обсуждать интересующие их темы. Многие и журналисты, и так называемые политологи, аналитики, да, они пребывают в неком шоке. Клабхауса. От Это открывает дорогу к возрождению журналистики мнений. Ты дискутируешь вполне активно, предметно, на самую острую тему. Запись не остается, следов не остается. То есть тебя никто за что-нибудь преследовать из-за твоих какие-то. Это вот тот порыв души, который ты можешь излить в интерактивном режиме с узнаваемыми, понятными, известными тебе людьми. Безопасность и простота интерфейса площадки привлекла внимание многих деятелей искусства. Приложение можно запустить в фоновом режиме, прослушивая беседы во время работы по дому или в дороге. Режиссер и креативный продюсер Тимур Исмаев поделился, чем его заинтересовал Клабхаус. Там можно очень близко услышать из первых уст информацию не знаю, у людей из сферы кино, то есть там, допустим, был режиссер фильма фильме который очень долго рассказывал про процесс создания фильма, что это затягивает, постоянно чувствуешь э, страх потерять что-то важное информацию и охота постоянно зайти, слушать, караулить. Чтобы вызвать интерес у зрителя, уже недостаточно просто транслировать мнение. Новый формат социальной сети задает тенденции, с которыми придется считаться даже информационным гигантом. Смотри, что делает Соловьев со своими пользователями. Да? Читает, если ему не нравится, ты тварь. Ты негодяй, ты подлец. Все швыряет, бросает. Это интерактив? Нет. Если медиа сегодня не вернут интерактивы в свои форматы, они обречены проиграть, катастрофически проиграть на этом рынке вот такого рода новым и новым возникающим соцсетям. приятно Кугушева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Студентка Казанского университета Гузель Мусина выбрана единственной представительницей России на конкурсе Miss Гранд International 2020. Третий по значимости после Miss Вселенная и Miss Мира конкурс красоты пройдет в Таиланде с 15 по 29 марта. Наш корреспондент узнал, как Гузель готовится к предстоящему мероприятию. Чтобы победить на конкурсе красоты, недостаточно широкой улыбки в адрес судей. Нужно красиво говорить и двигаться, заниматься благотворительностью и быть готовой к разъездам. Гузель Мусина успела помочь детям в доме Роналда Макдоналда побывать в Австрии, Севастополе и Албании. Мой первый конкурс был Мисс Татарстан в 2018 году. Я там стала Мисс Казань. С этого началась вся моя конкурсная карьера. Я тренирую походку, делаю разные съемки, потому что уровень девушек на конкурсах невероятно высокий, и хочется им следовать. К сожалению, у нас в России не очень развита сфера конкурсов красоты, их никто не воспринимает всерьез, поэтому подготовка еще в три-четыре раза сложнее, чем, наверное, у девушек из Азии. Девушка поддерживает дружеские отношения с другими участницами конкурсов красоты. Вместе они обсуждают, как понравится судьям и что взять с собой. В чемодан отправляется купальник, летние вещи и русский национальный наряд для выступления. Гузель сама разработала его дизайн. У всех сложился стереотип, ну в принципе, о русском каком-то костюме, о русском образе. И не хочется его э, изменять потому что могут неправильно понять, неправильно, может быть, ожидания не будут оправданы. Поэтому я очень сфокусирована на этом. Мисс Гранд Интернешнл 2020 станет восьмым конкурсом в карьере Гузель. Все участницы мероприятия прибудут в Таиланд заранее, чтобы пройти двухнедельный карантин. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.